Oh. <laughs>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 нетрудоспособного, пенсионного, людей, тех, которых сократили да, на и работе, и молодежи. Наша цель ⁇ как можно больше людей научить зарабатывать в интернете, чтобы жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. Охват... Осваивать новую профессию сетевик, которая дает возможность каждому нашему партнеру быть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 Просто показать и рассказать о нашем фонде, показать, как работает наш маркетинг, дать консультацию и в результате за это получить деньги. А для того, чтобы вы смогли так работать, нужно обучаться, ребята. Учить маркетинг, научиться пользоваться рекламными площадками, научиться развивать свои соцсети, свой YouTube-канал, записывать ролики и так далее. Я хочу, что сказать? Ребята, реклама нашего проекта должна быть у каждого в обязательном порядке. Деньги приходят от новых партнеров. У нас работает... P2P у нас деньги идут от партнера к партнеру. Давайте перейдем в кабинет и начнем с кабинета. Вывод у нас денежных средств подключены две платежные системы: это Perfect Money и Pair кошелек, а пополнение у нас подключена к касса Frey. Вы можете пополнять с любой платежной системы, которая существует в интернете. Даже с, пополнять можно со Сбербанка. Ну и начнем с того, что а, в первую очередь после регистрации вы должны, ваш первый шаг это подтвердить свою регистрацию через вашу почту. При регистрации нужно указывать почту Google или Яндекс. На другие почты письма не приходят. Второй шаг это установить свой, свою фотографию, установить аватар. Заполнить профиль. Профиль Почему я, например, со своих партнеров требую в обязательном порядке прописывать а, профиль? Да потому что, чтобы я могла иметь связь со своими партнерами, а, это первое. И второе, вы же тоже будете а, спонсором, вы тоже должны, ваши партнеры, иметь связь с вами. А первое, что это прописать скайп, указать свой номер телефона, указать свою страничку а, «ВКонтакте». И в этом разделе прописываются ваши кошельки. Если вы будете выводить денежные средства на один из кошельков, то в, в ячейке, где нет кошелька у вас, пишите три нуля и нажимаете кнопочку «Сохранить». Ну и теперь я немножко познакомлю о нашем фонде. Наш фонд, как я уже говорила, это инвестиционно-МЛМ проект. У нас на сегодняшний день есть две инвестиционные площадки. Это а, инвестиции на бизнес-земле, который находится в городе Сочи и Адлере. А здесь э, подписываются официальные документы а, через нотариуса с нашей администрацией. И здесь я что хочу сказать, ребята, сюда на эту площадку, очень выгодно приглашать. Приглашать инвесторов, и вы инвестировать можно с 500 тысяч миллионов и выше, а если вы привлекаете такого инвестора, то вы получаете 40% от этой инвестиции, которую он инвестирует, а сразу вам перечисляется на вашу карточку. Есть вторая инвестиция, это сейфы от World Money. Игра такая. Здесь можно инвестировать с 500 тысяч, э, ой, с 500 рублей половиной э, тысячи и 5 тысяч. Вот он вам пассивный доход. Сейчас очень много Людей ищут пассивный доход. Вот вам, пожалуйста, пассивный доход. Плюс у нас я открылась недавно тоже хорошая площадка «Денежный рай». Это деньги на каждый день. А Здесь вы с каждого партнера, даже не пригласив ни одного партнера, вам вы будете получать по 150 рублей. А если будете приглашать, то будете еще плюс реферальное вознаграждение получать. Независимо, чей этот партнер стал вам, перелив или спонсор поставил, вам все равно начисляется 150 рублей. Она поэтому и называется «Денежный рай». Есть такие две автопрограммы. Это автопрограмма Энергомини. Вход входить можно сюда с 500 рублей и выше. И за один круг вы зарабатываете 39 750 рублей. Есть такая у нас площадка автопрограмма Энерго. Но здесь это, ребята, вход 30 тысяч, а за один круг вы делаете 2 миллиона 400 тысяч. Вы можете их забирать деньгами, но если вы хотите получить внедорожник за 2 миллиона 400 тысяч с нашим логотипом World Money. Вы можете поехать в город Сочи и забрать этот автомобиль. И наши 6 МЛМ площадок. Мы работаем всего лишь на одной площадке Golden Ring Мини. У нас есть закольцовка на, этой, на этих площадках мы получаем пассивный доход по двум клеверам. Это а, клевер мини а на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение и большая площадка клевер. То же самое. А, а, переходим, когда на площадку Golden Ring, а, то мы получаем пассивный доход по площадке World Money и по площадке PD. А, Но ну, сегодняшнюю презентацию я, ребята, хочу начать а с а, на площадки World Money. Почему? Да потому что эту площадку а, я никогда, например, не забываю. Я то, вы сами знаете, что я работаю на всех. У меня полностью все активированные площадки. Я зарабатываю на всех площадках. И что я хочу сказать о себе? Я а, со дня основания фонда и вместе с ним развиваюсь и расту а, с нашим фондом и я сего, на сегодняшний день заработала и вывела более уже 3,5 миллионов рублей а, что дает нам а, наш фонд ребята а, вы очень многие знаете меня я работала а, в очень многих проектах прошла огонь, воду и медные трубы за 10 лет в интернете и знаю, что такое а, а, проекты с неуправляемой матрицей. А, и когда я, меня познакомили с управляемой матрицей, ребята, когда мне рассказали маркетинге, показали, а, у меня я плакала. Плакала от того, что а, столько лет я не знала о том, что есть такая матрица, где можно управлять, где можно помогать, где можно выставлять брони, и куда выставил бронь, туда а станет ваш партнер и станет ваш клон. Покупка клонов здесь э, э, у нас в фонде только по желанию партнера. У нас нет никаких, ни, нет никаких обязательств, у нас нет никаких отчислений а, на развитие фонда. У нас... Все деньги идут от партнера к партнеру. Ну вот я что хочу сказать за вот эту площадку. Э, с, эта площадка, мы стартовали с этой площадкой. И я хочу вот вам показать и рассказать, что эта площадка, она очень денежная. Денежная в том смысле что как вы видите здесь всего два накопительных стола а пять рабочих столов это стол выплат Но здесь есть закольцовка на golden ring я например вышла с этой площадки на golden ring я прошла не было еще закольцовки. У меня за два дня до того, как сделали закольцовку, у меня стал партнер. А сюда мой я получила 30 тысяч на баланс для вывода. Со, со второго партнера я получила 30 тысяч. и С третьего партнера 30 тысяч. И только тогда, когда я пошла уже на второй круг, и только тогда я вышла на голден ринг на мою любимую площадку. А так я работала, ребята, на этой площадке. И мне очень нравится, потому что здесь разработано 18 стратегий. Вы можете выбрать любую стратегию и работать по этой стратегии. Да, у нас есть привязка на этой площадке к первому столу. А стол первый покупается в обязательном порядке. Вы можете купить первый и второй стол. Первый и третий, первый и четвертый. Первый, второй, третий, и четвертый, первый и пятый. Первый. И, и можно сразу брать стол выплат и шестой. Здесь я вам сейчас просто покажу ну, самый такой вариант, который я, например, приглашаю на эту площадку именно на 3000 На первый и второй стол. И вот смотрите, что, как можно с малым количеством партнеров выйти быстро вот здесь за один круг вы зарабатываете 106 тысяч и плюс за 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. Смотрите, первый партнер, когда приходит к вам и покупку делает первого стола, у вас идет в накопительный и плюс идет, в, вернее, в первый стол он покупает, это тоже идет в накопительный баланс. Когда нажимает покупку второй партнер, у вас этот стол закрывается, у нас закрытие второго и пятого стола у нас идут с двух партнеров. И вы сами под себя становитесь сюда. А вот когда нажимает покупку второй партнер, покупает у вас второй стол, у вас автоматом открывается уже третий стол. Посмотрите, как вы сократили количество партнеров. А вот сюда поставили третьего партнера и получили уже тысячу рублей на баланс для вывода. Итак. Смотрим. Первый партнер у вас закрыл, пригласил два партнера, закрыл свой э, первый стол и приходит, становится к вам куда? А, у вас закрыл свой э, первый и второй стол, вот, и приходит, становится к вам на это место. Как только второй партнер у вас закрывает э, свой этот стол, первый и второй стол, он приходит, становится к вам на это место. А вот когда стал первый партнер, то у вас идет 3000 на баланс для вывода, а за 3000 у вас идет реинвест второго стола и реинвест первого стола. У вас уже открылись два дополнительных стола. А второй партнер закрывает и становится. Вы можете своего клона закрыть и прийти, стать на это место. Может кто-то из третий партнер а, закрывает свой первый и второй стол и приходит, становится к вам на это место. А вот когда второй становится сюда, на это место, то вы посмотрите, вам 6 тысяч на баланс для вывода. И всего вот два партнера, а у вас что? Тысяча, и здесь 9-10 тысяч на балансе для вывода. Шикарно. А вот когда становится к вам уже сюда на этот третий стол, вам 11 тысяч, уже 11 тысяч, а за 5 тысяч у вас идет активация четвертого стола. Итак, первый партнер закрывает свой третий стол и приходит, становится к вам на это место. У вас 5 тысяч идет в накопительный. Второй партнер закрыл свой Третий стол и приходит, становится к вам на это место. И на пятый стол 5 тысяч идет, 5 и 5 приплюсовывается, и у вас идет активация за 10 тысяч пятого стола. Вот когда нажимает покупку второй партнер, именно сюда прилетает и становится, то у вас автоматом открывается пятый стол. А третий партнер, когда становится к вам сюда, ребята, то 5000 у вас на балансе для вывода. Первый партнер закрыл свой накопительный стол и пришел, встал на это место. Второй партнер закрыл свой четвертый накопительный и пришел, встал на это место. Третий партнер закрыл свой накопительный и пришел, встал на это место. И у вас за 30 тысяч активируется шестой стол. Итак, первый партнер закрывает свой накопительный стол и приходит, становится на это место. 10 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч активируется площадка Golden Ring автоматом. Второй партнер закрывает свой накопительный пятый стол и приходит, становится на это место. И 30 тысяч вам на баланс для вывода. Точно так и третий партнер. 30 тысяч. Итак, за один круг с малым количеством партнеров вы зарабатываете 106 тысяч. И за 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. Вот смотрите, я считаю, что здесь очень хорошие заработки. Очень хороший маркетинг. Мне очень-очень нравится. Итак, следующая площадка Golden Ring. Моя любимая площадка. Все знают об этом. Что я ее обожаю. Это вы перешли с площадки World Money, перешли на площадку Golden Ring. Итак, за вами идут с площадки World Money все ваши партнеры. Ваши клоны, клоны ваших партнеров выходят сюда. На площадку Golden Ring. Итак, как только становится к вам сюда первый партнер, вы прежде чем второго сюда поставить, звоните своему спонсору, чтобы выставил реинвест сюда ваше плечо. Но у нас заложено маркетингом именно реинвест ваш именно в этот же стол. Вы видите, что два всего рабочих стола, а это полностью на стол выплаты. Итак, под второго можно, выставляете бронь, и сюда становится третий партнер. Это может быть партнер первого, это может быть партнер второго, это может быть ваш партнер. Это не имеет никакого значения. А у первого будет реинвестное место, и вы выставляете со своего кабинета, и получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Шикарный заработок. К тем 106 плюс еще 20. Итак, Ребята, заработки очень хорошие. А вот четвертый и пятый партнер вам дают двойную выгоду. Они дают переход вам во второй блок за 40 тысяч и плюс закрывают ваше реинвестное плечо. А под четвертого выставили бронь шестому, а у четвертого будет реинвестное место. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Итак. 40 тысяч с одного стола. Шикарно. Покажите мне хоть один проект, чтобы были две выплаты с одного стола. Да еще причем такие 40 тысяч. Ребят, а это только первый стол. Перешли вы во второй стол, а за вами идут ваши партнеры, ваши реинвесты. Реинвесты ваших партнеров. Итак, после, когда выставили бронь третьему, первого будет реинвестная. И опять 20 тысяч на баланс для вывода. А вот 20 тысяч с реинвеста первого партнера плюс 40 тысяч четвертого партнера и с пятого партнера. А вам идет 100 тысяч. Активируется. Третий блок – это ваш, полностью ваша зарплата. Здесь вы будете постоянно получать шикарные деньги. А вот под четвертого можно выставить броню, поставить шестого. Четвертого опять реинвестное место будет, и вы получите 20 тысяч на баланс для вывода. Пока это только... А, а, я вам рассказываю за а, вот э, э, э, в, ваше... А вот у вас же ведь есть реинвесты. И реинвесты точно так же будут закрываться. И реинвесты ваших партнеров точно так будут закрываться. И когда сюда доходит на третий блок партнера, то у каждого партнера есть уже на балансе по 80 тысяч, по 100 тысяч, по 120 тысяч. Итак, вы активировался у вас стол за 100 тысяч. Это наш э, третий блок. И приходит к вам первый партнер. А второго, когда приходит, вам нужно позвонить спонсору, чтобы выставил реинвест ваш именно в ваше плечо. А под три, второго поставили третьего. И первое это будет реинвестное место. И 80 тысяч на баланс для вывода. Ребята, сердцебиение сердцебиение немножко участилось. 80 тысяч. Это шикарно. А вот 20 тысяч делится. 10 клонов на первый стол в World Money, который мы сейчас разбирали. Представляете, на первый стол 10 клонов по 1000 рублей. Это будет денежный рай. Один клон это... За 4000, площа... тоже туда на площадку World Money, на четвертый стол за 5000. И плюс 50 клонов ой, летят на площадку PD. Это тоже денежный рай. Итак, здесь у нас уже учащ... начинает Начинается сердце биться немножко чаще. Начинается сердцебиение. Так, как четвертый партнер, когда приходит, у вас не только у вас... Руки трусятся, как говорила моя бабушка. Руки, руки трусятся, ноги раздвигаются. а сердце Учащенный пульс до, 100, до 200. Ребята, скорую не надо вызывать. 100 тысяч на баланс для вывода. А Вдохнули, до 30 посчитали, выдохнули. Опять вдохнули глубоко. До 30 посчитали, выдохнули. И так три раза. Следующий шаг, заходите в раздел по а, финансы, а, ставите на вывод, деньги должны храниться у вас дома. Итак, вы, вы заработали уже 180, здесь заработали 40, это уже сколько? 220, и тут 40. Сколько? А так вы еще, еще пятый станет к вам, опять 100 тысяч на баланс для вывода. И так бесконечно. А вот у первого, у четвертого будет это реинвестное место, и вы выставите бронь четвертому, и опять 100 тысяч, и опять 100 тысяч, и так вы будете постоянно крутиться и постоянно на этом столе получать шикарные деньги. Вот, за этот, за, вот именно за этот стол я обожаю эту площадку. Ребята, я, конечно, немножко пошутила, но то, что это самое действительно сердцебиение, не Учащается и пульс бьется, и вообще дыхание перехватывает, когда тебе падает на баланс 100 тысяч. На вывод. Шикарный маркетинг. Обожаю эту площадку. Всем советую, ребята. Я что хочу сказать, здесь на этой площадке можно даже активировать ее отдельно, даже если у вас нет 20 тысяч, можно сложиться с кем-то, как у нас вот работают, сложились по 10 тысяч и работают по одной реферальной ссылке вдвоем, заработали. Поставили на вывод, вывели, разделили по своим электронным кошелькам. Вот так работают. Они дружно работают. Молодцы девочки. Им респект большой. Итак, следующая площадка «Автоэнергомини». Почему я хочу вам рассказать об этой площадке? Да потому что эта площадка тоже довольно-таки неплохая. А здесь, чем мне нравится тем, что нет привязки к первому столу. Ребята, это очень хорошо. Хорошо в том, что а, здесь можно заходить, минуя э, в, эти, первый стол, можно заходить сразу на второй стол, можно заходить на третий. Можно заходить второй, третий, четвертый. Можно заходить сразу на четвертый. А можно сразу на пятый. Двенадцать тысяч – это не такая огромная сумма а, критическая, чтобы начать свой бизнес. Итак, вы, я вам покажу просто, пригласили первого партнера, двенадцать тысяч на баланс для вывода. Вот вам с первого партнера вернулись ваши двенадцать тысяч, второй партнер партнер дает вам 12 тысяч опять на баланс для вывода. Третий партнер 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы заработали сколько? 36 тысяч. Из 36 вы опять покупаете пятый стол за 12 тысяч и опять продолжаете приглашать на это. Вот этот самый хороший вариант. Пригласили, получили, пригласили, получили. Это шикарно. Итак, можно приглашать, я говорю, можно активировать любой стол, любой. Поэтому я вам сейчас просто покажу, вот как у меня, например, заходит на три стола. Это три с половиной тысячи. Это, это всем доступна эта сумма для входа, чтобы начать свой бизнес. Итак, первый, когда становится первый партнер к вам, вы реинвест по броне спонсора и вас закрывается вашим именно реинвестом, да? Реинвест ваш идет. Вы а, а, закрыли а, а, свое а, два места, закрыли одним партнером. Итак, как только делает покупку второго стола первый партнер, вам 750 рублей на баланс для вывода. 250 получает спонсор. А, как только покупает он... А, Третий стол за 2000. тысячи идет в накопительный баланс. Итак, как только нажимает покупку а, первого стола второй партнер, у вас закрывается этот стол, и вы сами под себя становитесь, ваш клон становится сюда. А второй партнер, как только нажимает покупку второго стола, вы опять ваш вошли, закрылся ваш а, второй стол и вы сами под себя стали сюда. Как только нажимает покупку а, втор, третьего стола второй партнер, а, у вас закрывается этот стол и вы сами открывается за э, 4000. И первый партнер закрывает. Приглашает точно так по два человека, закрываются у него все эти три стола, и он приходит, становится к вам на это место. И получаете вы 3000 на баланс для вывода. 1000 идет а, вашему спонсору, а за 2000 у вас, вы можете под свой клон выставить бронь, и а, реинвест станет вам сюда на этот, займет уже одно место вашего клона. А второй партнер, и третий партнер а это все приплюсовывается, и активируется пятый стол за 12 тысяч. Итак, первый партнер закрывает свой четвертый стол и приходит, становится к вам на это место. 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой четвертый и пришел, стал 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер закрыл и 12 тысяч на баланс для вывода. Итого, 19 750 рублей. Шикарный доход. Не лениться. Самое главное, ребята, в нашем бизнесе, самое главное, развивать свои соцсети. Это записывать, научитесь записывать ролики. Это второе. Развивайте свои YouTube-каналы, развивайте свои со соцсети, в, развивайте свой бренд, развивайте, делайте рекламу своего бизнеса. Без рекламы деньги печатает только Монетный двор. Ну а мы с вами должны в обязательном порядке утро и вечер давать рекламу а в соцсетях, на рекламных площадках. Если есть какие-то вопросы у вас, всегда вы всегда можете добавиться ко мне, и я вам дополнительно все расскажу, все покажу. Если вас заинтересует еще какая-то площадка, ребята, пишите, пожалуйста, в чатах, какую площадку вы хотели бы услышать на вебинаре «Маркетинг по какой площадке». Мы будем ориентироваться с Леной а, на ваши просьбы. А так, с вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.